сегодня мы с вами разберем импульс коррекция импульс что это значит зачастую у трейдеров возникает вопрос а насколько целесообразно заходить в рынок когда не упустили точку входа ну, допустим зайти по рынку где цена становится в этом плане нам помогает данный метод безусловно как точку входа его использовать невозможно но вот как точку выхода обязательно на чем он основан? У нас есть первый импульс, да, то есть мы знаем его длину. Допустим, 100 пунктов. После импульса начинается коррекция. Когда коррекция заканчивается, начинается новый импульс. И зачастую длина первого импульса равна длине второго импульса. Используя эту информацию, мы можем прогнозировать, где цена становится. Что мы с вами видим? Мы с вами видим первый импульс. Давайте возьмем трендовую линию. Вот ее длина, да, первый импульс. Дальше идет небольшой флат, коррекция и начинается новое движение. Мы совмещаем начало первого импульса с началом второго импульса. Что мы с вами получаем? Что как только... Второй импульс проходит движение первого импульса. Движение останавливается. Все, что требуется от трейдера, первое, это понять, где зайти. Самое простое, я предлагаю посмотреть скелет движения цены и натянуть профиль рынка. И вот что у нас получается. Вот наша потенциальная точка входа 56.31. Цена уходила у нас в минус 15 тиков потенциал движения в данном случае 142 тика практически 10 к 1 мы обычно ставим стоп лосс пунктов 20 25 поэтому потенциал был чуть меньше но тем не менее вы могли заработать практически полторы тысячи долларов на контракт рискуя всего 200 долларами соответственно имея всего 10 тысяч долларов сша не нарушая риска money management вы могли зайти в сделку двумя контрактами и заработать практически 3000 долларов США. Давайте посмотрим, есть ли аналогичные ситуации. Вот, допустим, возьмем вот эту ситуацию. Что мы видим? Вот у нас идет импульс. Далее идет коррекция и начинается новый импульс. Итак, мы с вами видим окончание нового импульса. И как показывает практика, импульс закончился не здесь, когда начался небольшой влог, а именно здесь, после чего цена рухнула. Поэтому, если вы по какой-то причине, давайте посмотрим по точке входа, если, допустим, вы по какой-то причине пропустили данную точку входа, Здесь цена уходила всего в минус 16 тиков. Потенциал движения 100 тиков. То есть мы рискуем 200-250 долларов, чтобы заработать 1000 долларов. 4-5 к 1. Предположим, вы данную точку входа пропустили и хотите сойти по рынку. Соответственно, вы можете понять, насколько целесообразно зайти здесь или здесь или здесь, когда вы понимаете, где ожидать остановку цены. Если потенциальный тейк-профит минимум в два раза больше, чем ваш стоп-лосс, такая сделка считается хорошей, и заходить в нее имеет смысл. Если же вы предполагаете зайти уже где-нибудь здесь, и вы понимаете, что у вас стоп-лосс будет где-то 20-25 пунктов, а потенциальный тейк-профит всего 19, в такую сделку лучше не заходить. Как итог, хочу напомнить, что обязательно нужно соблюдать риск менеджмент и мани менеджмент. Каждую сделку в обязательном порядке необходимо защищать стоп-лоссом. На этом мы закончили и двигаемся дальше.